Конечно, не у всех есть возможность играть игры на ПК. Особенно хочется играть в Java Edition. Ну, как мы понимаем, игры развиваются. А мой старенький ноутбук даже не показывает стабильный FPS. И все это время я играю в минимальных настройках графики. Но наша сегодняшняя тема, это превратить в Bedrock Edition в Java Edition. Для тех, кто не знает, что такое Bedrock Edition, это отдельная версия Майнкрафта. Она более оптимизированная, ведь она написана на языке C++ и она кроссплатформенная. Ну, а точнее, доступна на ПК, телефон и на Консолях. Я одновременно и люблю Bedrock и ненавижу. Причина ненависти заключается в том, что большинство Android пользователей скачивают пиратку, а как мы знаем, нужно поддерживать разработчиков, а не скачивать пиратки в ноу no на сайтах. Ведь как мы знаем, могут содержать вирусы. И некоторые все еще жалуются, что их телефон или ПК лагает. А я вам скажу, лучше покупать лицензионную версию Майнкрафта, либо Bedrock, либо Java. Что-то я очень долго затянул разговор, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем превращать в Bedrock в Java Edition. И первое, что бросается в глаза, это, господи, что это, что, что, что это такое? Что за убогие шрифты десятилетней давности? А как мы знаем, в Java Edition довольно-таки красивые шрифты. Давайте-ка это исправим. Вот так-то лучше. Конечно же, после первого запуска бывают вот такие вот приколюхи. И чтобы это исправить, нужно просто перезапустить Майнкрафт. И да, название текстурпака. Она называется Better Unicode Font. Если что, все ссылки оставлю в описании. Данный текстурпак не только меняет русский шрифт, но и чешский, болгарский и украинский. Ну а проще говоря, шрифты радуют меня до сих пор. Итак, переходим к следующему текстурпаку. Текстурпак, который меняет всю главную меню. Она называется Vanilla Deluxe. Если главное меню Бедрака выглядит вот так, то я поменяю ее в лучшую сторону. И да, краткая инструкция скачать Vanilla Deluxe правильно. Во-первых, нужно скачать Vanilla Deluxe Core UI. И ванила Дюлюк Core UI чат для смартфонов Если у вас комподахтер, то нужно скачивать самую нижнюю ссылку Итак, что из себе представляет данный текстурпак? Она полностью изменила главное меню, даже логотип И даже настройки Хранилище Настройки выбора текстурпаков Некоторые дополнительные параметры Выбор скинов Выбор или создание новых миров И даже вкладку мультиплеера Итак, давайте-ка будем создавать новый мир и будем полностью глянуть И как мы видим, загрузка мира тоже получила изменения. Итак, нажимаем инвентарь и али оп, все как в Java Edition. Давайте-ка будем скрафтить, например, деревянный меч. И да, интерфейс скрафта тоже изменился. Кстати, ребята, вы не заметили вот это? Анимация экрана. Если честно, она немножко разрушает атмосферу Java версии. И чтобы это исправить, заходим в настройки и вырубаем анимацию на экране. Если что, вот она. Мы почти в Java Edition. Еще раз повторяю, все ссылки на скачивание я оставлю в описании. Кстати, про чат. Чат тоже изменился. Если вы хотите поэкспериментировать, можно скачать сетик сурпаки. Хотя я вам лучше не советую, потому что может произойти бимбошмыг. Далее нам понадобится самый главный патч. Global Java Parity Patch. Это глобальный патч, который превращает в бедрок в полноценную Java версию. И да, чтобы патч сработал, вам потребуется создать новый мир, Нажимать на кнопку дополнительные параметры мира Далее нажимаем на Дополнительно, Пролистываем вниз И есть вкладка эксперименты Обязательно врубаем дополнительные возможности моддинга Экспериментальные возможности мажанг И все прочее Все лишнее, например пещеры и утесы не трогаем Нажимаем кнопку готово Ну и последний штришок нажимаем на кнопку behavior И запускаем тот самый патч, который мы скачивали из сайта И нажимаем создать И можно наслаждаться с Геймпоем. Конечно FPS и оптимизация могут тронуться умом Но красота требует жертв. Итак, что представляет данный патч? А данный патч добавляет длинные травы и некоторые мелкие фишки из Java Edition. Точно перечислить не могу, но зато высокие травы меня порадовали. И напоследок модификации. Пока я сражался с утопленником, когда я снимал видосы, то я заметил, что в Бедроке очень отставая система боев. Но модификация Java Combat 1.9 полностью исправляет данную ситуацию. Теперь не нужно бить по одному. Можно их пить, когда мобы будут нападать тебе толпой. Далее модификация Динамик Вайтинг. Бывал ли случай, когда ты ходишь по пещерам в надежде ища алмазы, а факелов нет, то Динамик Вайтинг все решит. Теперь в темноте можно спокойно ходить с одним факелом. Ну и напоследок аддон называется Java Achievements. Аддон добавляет аж все ачивки из Java версии. Да и еще разработчик данного аддона все еще обновляет и поддерживает его. Вот это я понимаю мододел. дел. Вот и все, а теперь могу показать вам геймплей. Ну для начала, ребята, подпишитесь, поставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеоролики. Я просто хочу радоваться с каждой подпиской. И да, всем удачи и всем до свидания. Кстати, вот геймплей.